Друзья, на связи Евгений Иванин. В этом видео я расскажу о инструменте, который дает мне очень крутые результаты в абсолютно любом бизнесе. И более того, я вам этот инструмент сегодня подарю. Также я хочу показать результаты от применения данного инструмента, который вы получите. И, соответственно, давайте, как говорится, начнем. Буквально несколько дней назад запустился один из проектов, который называется «Не работа». И, как правило, я использую одни и те же методы для продвижения проектов. То есть, я создаю воронку продаж, которую, кстати, вы найдете прямо под этим видео. Я даю абсолютно бесплатно. Там есть все уроки, которые вам нужны. Эту воронку я начинаю рекламировать, собираю подписчиков, то есть, подписную базу. Эти подписчики в дальнейшем конвертируются в будущих клиентов, да, которые, если им нравится проект, они, соответственно, оплачивают вход и грубо говоря начинает также работать по той же самой схеме так вот давайте немножко о работе поговорим да а потом поговорим о воронке какие результаты она мне принесла причем я провел чистый эксперимент я не делал рассылку по своей собственной базе я заказывал рассылки и баннерную рекламу у других авторов да, то есть ну, многие знают что у меня большая база подписчиков да и это было бы немножко нечестно то есть проверять воронку на своей собственной базе поэтому я заказывал рекламу и какие результаты я получил я вам покажу сейчас чуть позже так вот что касается не работа сам сайт предстарт был 11 числа и 11 числа я заработал э, в районе 42 тысяч девятьсот рублей по этому поводу я записал как раз вот сделал вот такой вот лендинг до да, 42 980 рублей на предстарте я заработал я, соответственно, создал страничку вот с такими вот результатами, да, которые я получил. вот Но основной запуск у нас был 15 числа. И 15 числа за один день да, я заработал 197 690 рублей. То есть практически 3000 долларов. Ну, грубо говоря, так, за один день. Сейчас вы видите, что мною заработано на данный момент пятьдесят пять рублей. Вот. Если зайти в раздел команды лидеры, вы можете увидеть здесь не только меня в лидерах, но также моих партнеров, например, Булат Максеев, Алекс, ну и других, я многих тут, к сожалению, не знаю, да, но есть как и из моей команды люди, которые зарабатывают деньги, и есть, соответственно, из других команд. Вот. Но своих я узнаю сразу. Вот Сергей Журавлев также использует те же самые методы, о которых я говорю, то есть люди здесь зарабатывают. Виктор Усольцев, пожалуйста, заработал 36 550 рублей. Практически все они используют именно метод воронок продаж. Почему? Потому что подписчик сначала, вот, кстати, тоже Александр, по-моему, тоже в моей команде, я его видел. Почему стоит использовать именно метод воронок продаж? Потому что человек сначала подписывается, если он но ну, не принял сразу решение то через какое-то время вы получаете сами лично результат и можете в любой момент этому человеку напомнить через рассылку да то есть отослать письмо и соответственно человек получает письмо видит что а, точно есть еще какие-то результаты вспоминает проект проект регистрируется оплачивает и так далее да? то есть он может оплатить не сразу но через несколько касаний и всегда он будет на связи может быть ему этот проект не понравится понравится другой да и Соответственно, на этом вы и будете зарабатывать. То есть, вы видите, проект только стартовал, но людей, которые зарабатывают деньги, достаточно большое количество. И причем, ну вот, минимально кто-то тут заработал около 10 тысяч рублей. Вот. А, давайте посмотрим все-таки, что же из себя представляет сама воронка. Во-первых, давайте посмотрим, сколько было переходов. Я собираю подписчиков через воронку на <coughs> два сервиса. Это сервис SpoonPay и сервис SMM Spider, да, то есть это рассылки ВКонтакте. Как вы видите, у меня за сегодня вообще было 6 переходов, вчера был 21, 16 сентября, вот когда я запустил рекламу, было 60. То есть, итого получается 87 переходов. Давайте запомним. А теперь я покажу, сколько я от этого получил подписчиков. Так, ну Мы сейчас сначала зайдем с вами... Группа подписчиков, группа у меня называется Неработа, работа 2, так вот она, как видите, за сегодня только пришло 5 подписчиков, <laughs> то есть из 6 переходов я получил 5 подписчиков, понимаете, да, то есть по-другому они подписаться никак не могли, только через э, страницу подписки через вот эту а да, то есть я ее именно и рекламирую как рекламирую я также рассказываю в своих уроках то есть вы получаете инструкцию по настройке воронки сюда встроены будут еще несколько источников дохода то есть об этом мы сейчас с вами чуть позже поговорим так вот на сервисе Pay у меня собралось 33 подписчика давайте зайдем теперь на сервисе смм Spider. я сразу уже открыл эту группу базовая группа не работа она так и называется 36 подписчиков, то есть 33 плюс 36 получается 69. Ну, грубо говоря, давайте округлим до 70 подписчиков. О чем это говорит? То есть, если мы зайдем сюда, то у нас получается 87 переходов. Из этих 87 переходов мы получили 69 подписчиков. То есть, ну, можно сказать 70. То есть, конверсия воронки получается около 80, почти даже более процентов подписку это означает то что рекламируя данную воронку вы получаете а, подписчиков по очень дешевой цене потому что конверсия высокая соответственно любой человек зайдя на эту страницу а, он видит предложение предложение там действительно крутой я грубо говоря отдаю готовую воронку абсолютно бесплатно да. эти воронки стоят обычно там пять тысяч рублей вот и соответственно за счет этого вы получаете подписчиков понятно да? теперь давайте посмотрим что же я получил за счет того, что рекламировалась данная страничка, да. То есть там есть инструкция, там все дела. Давайте зайдем в начисление. Вот. И здесь вы можете видеть: вот прямо сейчас, да. То есть у нас 15.39, 14.59. Вот, HunterLit выплат, выплаты по реферальной программе. Выплаты по реферальной программе. 13.50. Начисление за быстрый комплект, но этот я не продавал через эту воронку. Вот, пожалуйста, Solus пейдж. начисления идут. Опять Hunter Lead, Solus Page, партнерские за рассылку, за платную. То есть это все комиссионные за то, что я рассказываю в этой воронке, где заказывать рекламу и так далее. Люди, соответственно, регистрируются, заказывают, я получаю от этого комиссионные дополнительные, то есть, помимо того, что я зарабатываю непосредственно в «Не работа», да, то есть, проекте «Не работа» также идет заработок сразу с нескольких направлений, вот об этих направлениях я, соответственно, рассказываю непосредственно прям в инструкции, и если вам это интересно, то есть если вы хотите забрать такую воронку бесплатно, под этим видео будет находиться ссылочка для вас. Можете перейти, вам нужно будет просто заполнить свое имя и e-mail, забрать инструкцию и забрать ее можно будет через e-mail или через социальную сеть Вконтакте. То есть, конверсия данной воронки очень высокая. Помимо этого, вы начинаете зарабатывать сразу из нескольких источников дохода. Из каких, сейчас покажу. То есть, у нас первое, во-первых, есть доступ в закрытый клуб. Да, то есть, продается здесь. Это как раз для тех людей, которые будут делать рассылки, будут делать все по инструкциям, захотят научиться. То есть, вы с этого можете получать до 50% комиссионных с ваших личных продаж. Это примерно 400%. 45 рублей с каждой продажи. Базар e-mail. Также люди сюда переходят, заказывают рассылки. Вы получаете партнерские вознаграждения. SMM Spider. Также люди регистрируются, оплачивают тарифы, либо заказывают рекламу. Вы с этого получаете деньги. SpoonPay. Вот я вам сейчас показывал да, сервис. Вы также получаете отсюда деньги за рассылки, за оплату тарифов, всего остального. Binx, кстати, я про него забыл рассказать. Давайте зайдем. То есть в этом проекте я тоже заработал достаточно большую сумму денег. А, ну, давайте сейчас посмотрим, что произошло за последний день. <coughs> Глобальная матрица. заработана за сегодня 2680, то есть 2680. И мы видим, еще три человека зарегистрировались. То есть, по рекламе, как вы видели, подписались. Шесть человек, зарегистрировались 3. И, соответственно, еще заработано денег. То есть на этом проекте здесь есть тоже маркетинг, и мы, соответственно, я показываю, как здесь заказать рекламу. Потому что рекламу нужно заказывать всегда там, где люди э, занимаются бизнесом. Это, соответственно, бизнес-проект, и здесь можно искать своих потенциальных клиентов для любых проектов. Да, то есть здесь есть баннерная реклама соответственно вчера вы видите вот 17 число тут к сожалению не показывают весь список рефералов которые регистрируются да? но тем не менее здесь все это видно можно посмотреть наверное, вот здесь какого числа кто когда зарегистрировался сейчас посмотрим вот в этом проекте я заработал 450 тысяч рублей на данный момент то есть это за два с половиной месяца Ну вот мы видим, люди зарегистрировались сегодня, куплены бинаров, да, то есть люди регистрируются, покупают бинары, я зарабатываю на этом деньги. Вчера, например, также куплены бинаров 6, рефералов э, пока что нету, да, вот оплата бриз и так далее. Да, то есть мы видим, что люди регистрируются, вот 17 число, 16 число. Да, то есть постоянно идут регистрации, соответственно, вы от этого тоже дополнительно зарабатываете деньги. То же самое и по другим проектам, которые есть в этой воронке, это и 7 Booster и все остальное. То есть, по сути, я отдаю вам готовый бизнес под ключ, который вы можете уже рекламировать и зарабатывать сразу с нескольких направлений. Но я рекомендую, прежде чем вы будете забирать эту воронку бесплатно. Да, то есть вы обязательно скачайте инструкцию, обязательно зарегистрируйтесь в проекте не работа, чтобы воронка была максимально эффективна, потому что если ваши подписчики будут приходить и оплачивать, то вы можете пропустить оплаты мимо себя. Вот поэтому заходите в площадки, нужно изначально пополнить баланс и покупаете площадку первый уровень. Я рекомендую брать минимум золотым треугольником, но об этом обо всем я уже рассказал в курсе. Поэтому, друзья, если вам интересно зарабатывать такие деньги, которые я показал, если вам интересно собирать подписчиков, вести бизнес правильно, как говорится, нажать им одной кнопки мыши, то, как говорится, welcome, ссылочка находится прямо под этим видео. На этом все, друзья. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо и пока-пока.